Спасибо большое, друзья. Послушайте, вы меня просто не просто удивляете, вы меня потрясаете. Э, спасибо большое. Э, потрясаете, правда? На моей памяти вот не соврать. Лев, по-моему, впервые. Вы поняли, о чем идет речь, да? Лев <св> понял, да. Да, люди хлопают на слабую долю. А -а -а -а. Вы знаете, что это такое? Вот. Как хлопают в России? Та-да-тан-да-та-та-да-та-тан-дан. Joust, joust, как хлопают в Америке? Та-да-тан-да-та-та-да-та-тан-дан. Как хлопают во Франции, в Германии, там где в Англии где джаз, джаз, джаз, например, во Франции. ту ту еще с оттяжкой. Пять лет назад был на фестивале в Прибалтике. Как вы думаете, как там хлопают? Вы догадались? та та тан да та та да та тан Называется мультикультура. <связи> Но вообще хлопать на слабую долю, почему-то у нас это не, не в крови. Хотя это. это Лева молодец! Лева, правильно! <связи> Главное, вы должны понимать, что можно. Теперь вы можете и так, и так. <связи> и вы можете, хотите так, хотите так. <связи> Очень сильно удивляются на Западе, когда появляется, например, группа русских зрителей и начинают сильную долю. Бум-пум! Это? Пум, пум, пум. Следующая песня переведена мной с итальянского, которого я не в зуб ногой. Но я когда ее услышал, я понял ее, надо петь по-русски. Там три аккорда, она проста, как гвозди. Но там в припеве есть еще там два с половиной аккорда, но все равно немного. Но песня, знаете, бывает иногда, ты слышишь песню и не зная языка понимаешь, про что она. Сразу. Тем более, что там было проще, там у нее припев не по-итальянски, а по-английски. По-английски я секу. И я ее решил перевести, попросил людей. Они мне сделали подстрочник, рассказали, про что она по-итальянски. Выяснилось, что я действительно с первого раза угадал, про что она. Она про любовь. <свят> Человека, который а, ее сочинил, а, я абсолютно не знал до этого. Я абсолютно в нее влюбился. Его зовут Паоло Конте. Ему 80 лет исполнилось в январе этого года. Он по-прежнему свеж, бодро сочиняет замечательные песни. Пару лет назад я был у него на концерте в Вену. Не, не пожалел времени и денег. Я слетал в Вену на живой концерт Павлу Конте. Это прям вот стоит того, чтобы... Стоило того, чтобы полететь. Ни слова по-итальянски, я не понимаю. Но все было понятно. В зал, огромный зал, почти 5000 человек. Был, ну, фактически стадион. Спортивное сооружение было, а не концертное. И были люди со всей Европы. Вот в антракте разговаривали люди на всех языках абсолютно. по-французски, по-немецки, и по-английски, и по-итальянски, и по-русски. И, по и, по и мы не одни психи были из России. Туда приехало довольно много психов, которые любят Паула Конте. Его нельзя не любить. Он своим хриплым, не попадающим ни в одну ноту голосом, совершенно завораживает и хочется создать что-то подобное. Песня, которую вы сейчас услышите, называется по-итальянски «Vi con me» что, как мне сказали люди, знающие итальянский, в переводе означает «прочь отсюда, скорее вместе со мной». Я решил, что по-русски это слишком длинно для названия, поэтому по-русски песня просто называется «Вместе». Это, конечно, не перевод. Это попытка написать песню на ту же тему в том же стиле, этим волшебным, совершенно необязательным, безответственным верлибром, которым Конте владеет, как никто в мире. удержать тебя сумеет это синего фиалок Разве, разве Мир бы не был сержал Если б не музыка То единственное, что смысл имеет Не сбыточен, не, сбыточен, не сбыточен мой сладкий сон не сбыточен, не сбыточен, Но вновь и вновь он Вместе, вместе ту ту, -ту, -ту, -ту, -ту чебу Вместе скрыться навсегда В омут голубого цвета Глаза рукой прикрыв ныряем Разве, разве так уж много мы теряем Ведь финал у пьесы этой Не повторяется никогда Несбыточен, несбыточен, несбыточен мой сладкий сон несбыточен, несбыточен, Но вновь и вновь он снится мне вместе, вместе. ду бум та ду ду Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вместе взять и убежать. Разве мне так много надо Где-то у края рая просто? находиться рядом медленно допло сгорает тебя едва касаюсь взглядом несбыточен несбыточен несбыточен мой сладкий сон несбыточен несбыточен но вновь и вновь он снится мне вместе вместе тут то то то то то то то то то то тут то Viene, here, come here There are so many more these mountains And these blue flowers Come here, come here This time green They're full of music And women that are more It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, good luck my baby It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips <паспорщик> <паспорщик> Спасибо большое. Походкой небесной Проходит она Столь грациозно, пленительно И несравненно, что каждый готов Угодить в этот плен Но она неизменно Проходит одна И словно грома на месте Вновь пораженно повал я твоей красотой в каждом жесте, что в мечтах и своих рисовал я. О, почему мы не вместе? А. Зачем я несчастный, не там рядом с нею, Когда океанского солнца яснее, над миром, как Фея, Восходит она, восходит она. Жест, что терзает мой разум загадкой О, почему мы не вместе О, почему, словно две нерифмованных строчки Стремясь обойти запятые и точки Мы поодиночке по жизни идем Идем, идем, идем я никуда не спешу Я стихов не пишу Мне собрать бы слова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 Их немало читал, и счастливее не стал, И храню свой диплом под стеклом. Но иных, неподвластных умов, Повседневных вещей и явлений мне Не дано описать не при помощи слов, Числом. Вновь В лабиринтах наук Непредвиденный крюк Совершу на гранит Натыкаясь вновь Перечту мудрецов И в конце-то концов Одолею шинель ему му Но почему иногда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 Я не забуду тебя Никогда, никогда, никогда Скажите мне, куда всегда спешит вода И можно ли за хвост поймать Тот мелкий ручеек? Что может без труда кулички твои сломать? Ты помнишь, как тебя весенний первый гром Игрушки заставлял бросать? И мчаться босиком, с и с ведром Кулички свои спасать. Вот было бы славно, если бы смогли Остановить поток неукротимый Твои волы из глины земли, Твои запруды, твои плотины, Но вновь и вновь все хитрости твои Идут не впрок и пропадают даром. Ведь будучи запружены ручьи, мой друг, Умеют превращаться в неогары. Ведь будучи запружены ручьи, мой друг, Умеют превращаться в неогары. И что-либо спасать от водяной стены Теперь уже мартышкин труд И налетевший шквал забрызгал все штаны А шаметками твоих запрут И жизнь так кратка, и вечность так близка И не хватает слов в строке И ты, как идиот, стоишь с ведром песка И маленьким совком в руке и пусть насквозь промок сухой поек, он ни к чему на праздничном банкете. Забудь, мой друг, все игры в ручеек, нам не по рангу забалы эти, пусть опять не задался стежок, И пусть твердят, что гусь свинье не пара, Не плачь, поверь, все будет хорошо, мой друг, пока не пересохнет ни агара. Не плачь, поверь, все будет хорошо, мой друг, Пока не пересохнет ни агара. Все, пора считать цыплят, и вызывать из памяти картины. Тех дивных дней, когда прощальный взгляд взрывал запруды, крушил плотины, и размышлять, чертя карандашом, поверх строки, аккорды для гитары. О том, как все бы было хорошо, мой друг, когда б не пересохла ни акара. О том, как все бы было хорошо, мой друг, Когда бы не пересохла Ниагара. Одну секундочку. Да, необходимо посвятить песню человеку, Благодаря которому здесь все слышно. Я так понимаю, что здесь благодаря ему все не только слышно, а здесь еще много чего хорошего происходит благодаря ему. Во вторую долю бьем! Да! Одного этого хватит уже. Что-что? Правильно! Поэтому следующая песня посвящается Льву Кузнецову! А мне всегда хотелось написать песню скромным тружеником звукового пульта. Они вроде там сидят за ручками, что-то такое делают. А благодаря им, все слышно. Песня называется «У микрофона». И те из вас, кто забыли школьный курс физики, не парьтесь. Просто пропустите те куплеты, где речь идет о физических явлениях. В конце будет про любовь. У микрофона, я новой песни рискну, привлечь внимание дам. Тихонько трону струну И пару звуков издам. И обалденный стишок, В который душу я всю вложил свою, На бесподобный мотивчик Тихонечко так спою. И мой чудесный напев Начнет свой славный полет, И в микрофон залетя, Мембрану нежно встряхнет. И специальный магнит Воспримет сразу мой страстный монолог, Своим дрожанием его, Превращая в электро. Замкнутой цепи электроны Ломануться, бежать курьбой Мир мой внутренний, как пропасть бездонный Аккуратно неся с собой И пробежит голос мой По цифровому пульту А там плагин цифровой Ему придаст красоту. И человек за пультом Стремгла в какую-то ручку повернет, Чтоб мой вокал зазвучал бы, Как будто не мимо нот. И это все попадет В такой большой аппарат, А там диод и триод, его усилят сто крат. И этот тайный сигнал еще пока что не слышим мы никем. Да там быстренько до акустических двух систем. По каким-то проводкам непонятным Он закружится там и вдруг Превратится наконец-то обратно В очень мощный и чистый звук И ты, услышав его, Откроешь тайну мою И вмиг поймешь, для кого я тут сижу и пою. И улыбнешься слегка В своем далеком пятнадцатом ряду, И я глазами тебя осторожненько так найду. И ты поймешь, что пилюю я на внимание дам, Ведь за улыбку твою я все, что хочешь, отдам. Все это лишь мишура, ты знаешь, что главную песенку свою Без микрофона на ушко я в полностью тебе спою. Без микрофона на ушко Я в полночь тебе спою Поскорее убери из пепельниц сугробы И зажигалкой не режь ночную тьму На мелкие куски На всей земле нет почти что ничего Такого, что могло бы Быть адекватной причиной Твоей печали и тоски Пускай порой улыбается судьба улыбкой баракуды. И достается твой праздничный пирог Презренному врагу Поверь, мой друг, на земле нет Ничего фатального, покуда Есть у тебя самый лучший в мире я Который все могу Когда беда, словно темная вода огромную волну. На горизонте появится шипя, как злобная змея. Ты можешь твердо рассчитывать на то, что спиной, как стеной, Тебя укроет от яростных штормов твой лучший в мире я. Ведь я умею бороться и искать, найти и не сдаваться. Я смел, как лев, и пускай все силы зла зарубят на носу. Что я сильнее, чем они, и я тебя не заставлю волноваться. Ведь если что, я из воздуха соткусь, и я тебя спасу. Веки, веки, веки, и прекратится безумный этот сон, что снится нам двоим. Не грянет гром, не разверзнется земля, не пересохнут реки, а просто я не сумею больше быть волшебником твоим. Не потому, что гордыня буян боясь казаться жалким, не захочу арсенал своих чудес растрачивать вообще, а потому что я просто вечный раб Волшебной зажигалки и на большом расстоянии от нее без помощи вообще. Вот почему мне не быть твоим огнем, когда начнет смеркаться. Потихоньку исчезнет дивный дар Которым я владел Я не сумею, не будучи твоим Из воздуха соткаться Ты извини, у любых волшебных сил Имеется предел И в час, когда с четырех сторон Беда нахлынет водопадом И заблудившись, утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу ты знай, мой друг, что я буду далеко, Что меня не будет рядом, И я никак не смогу тебя спасти, но все-таки спасу. Ты знай, мой друг, что я буду далеко, Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти, но. Спасибо. Такие добрые слова пишут. Прямо удивительно приятно. Спасибо, друзья. Много лет, много лет подряд, каждую весну в районе майских праздников мы выезжали на так называемую Маевку. Что такое Майовка? Это просто большой сбор веселых людей, а впоследствии веселых людей и их детей — а потом уже веселых людей, их детей и внуков, на станции Завета Ильича, неподалеку отсюда. Когда новые люди нашей компании... Сейчас как-то традиция маевки ушла в прошлое, к сожалению, наверное. Я очень жалею об этом, но такова жизнь, жизнь раскидала нас. Мы, конечно, видимся, встречаемся, но не так, как тогда, несколько десятилетий назад. И когда новые люди спрашивали, слушайте, вы тут в мае собираетесь выезжать на природу, а как к вам присоединиться? Мы говорили, очень просто. Вы доезжаете, достаньте Завета Ильича, выходите из электрички, из первого вагона идете вперед, поворачиваете налево, переходите через железные дорожные пути и видите кого? Владимир Ильича Ленина. Он стоит вот так и показывает вот так. Чтобы попасть туда, где мы тусуемся, вам нужно идти в прямо в противоположную сторону. Опять пришла пора Любить грозу в начале мая И как весенний первый гром Мешком посуды грохоча И разгулявшихся детей По всей платформе собирая Мы едем, едем на пикник Заветы Ильича В другие дни не так поймут На головах ходить неловко И вот только в этот дивный день Наружу рвется вольный дух Туда, в заветы Ильича на долгожданную маевку мы едем, мы едем каждый год ту туду чух-чух-чух-чух ты твердо знаешь старина что этот день у всех свободен мы через год и через две Вновь соберемся с утреца, Наш праздник спорта и вина, Совершится при любой погоде, Наш поезд в 9.32. Второй вагон с конца. Ура! Опять пришла пора. Опять весна на белом свете И над проснувшейся Москвой Гремит свероподобный клич Гуляй, романина, веселись Играй в футбол, и пей, эрэти, Как и нам в семнадцатом году И завещал Ильич. Следующая песня Появилась на свет не так давно В 2013 году Когда Ну было примерно так же, как в этом году Да, Это какое-то лето Странное Говорят, что Карское море замерзло и не размерзло И оттуда дует холодный ветер Я не знаю Надо у метеорологов спросить И у гидрологов У нас много друзей метеорологов-гидрологов В 2013 году Они, например, шутили, тогда февраль не кончался это было отличное, а февраль никак не мог закончиться. Они говорили, ну, вы знаете, по <coughs> разным оценкам, февраль в этом году будет длиться от 42 до 68 дней. Песня, которую вы сейчас услышите, была написана примерно 48 февраля 2013 года. Когда зима по анатомически неточному, но эмоционально очень верному выражению одного из моих друзей Встала уже всем вот здесь, в печенках. Захотелось чего-то возвышенного, радостного такого, чтобы оторвало от земли, приподняло как-то так, как-то воодушевило бы в конце, облагородило. Так появилась песня, которая называется «Все пропало». Представляю ее вашему вниманию. Все пропало, похоже, что рай на земле не наступит. То случится война, То спалят суховеи поля, катаклизмы в природе, С людским скудоумием в купе. Не оставили шансов несчастной планете земля. Мечутся с юга на север Бессмысленной стоит, Но похоже, что сгинут во мрак Грядущих веков Белый буйвол и синерил орел фрель золотая Вместе с множеством прочих Полезных и добрых зверьков Стадо горных козлов окончательно всех забодало, все бессмысленные песни, все хуже, плохое кино, самых светлых надежд человечество не оправдало и исчезнуть теперь за ненужностью обречено. В общем, дело дошло до последней ступени маразма И, и логично бы было обматывать шею пенькой чего же суровой реальности не я как Гена в мультфильме, все время веселый такой. Мне не страшен ни горный козел, ни мятежный повстанец, ни взбесившийся климат, Страну погрузивший в пургу. А мне не нужен ваш цирк дюсалей. Покажите мне палец. Вы постигнете смысл выражения. Я рожу не могу. Я не псих. У меня лишь чуть-чуть что-то где-то замкнулось. И стремительно на бок уехала, Треснув по шву. Стой, секунды... И оглянулась и мне улыбнулась, чтоб я понял зачем на земле этой мрачной живу, чтоб я понял зачем на земле этой мрачной живу. Девять с половиной лет назад мне стукнуло 50. Впечатление было очень страшное. Даже страшнее, чем то, которое случится со мной через полгода. Когда стукнет 60. Мне казалось, что 50 это страшнее, ну, страшнее, чем 40. В 40 мужчина думает, когда в 40 приближается, мужчина думает, все, конец. Потом выясняется, что никакого конца в 40 нет. В 50 я думал так. «Сейчас будет 50, и все». Вы знаете, и ничего. Я понял, что это просто цифры. Возраста не существует. Возраст придумали люди, чтобы получать пенсию. Других причин для того, чтобы вычислять, сколько вот там одно облетело, вокруг а другого нет. Побывайте на концерте у Паула Конте. Да зачем далеко ходить? У какого Конта? У Александра Моисеевича. Побывайте на концерте, все поймете. Возраста не существует. Ни у Городницкого, ни у Кима, ни у Никитина нет такой понятия, как возраст. Это нужно просто внутри чувствовать себя по-другому. По крайней мере, я себя в этом убеждаю и этим себя утешаю. Как сказал один мой товарищ недавно, он говорит, что ты переживаешь, все, что у нас с тобой выпадает, это все молочное. А выпадают оно, потому что коренные ветвистые, их оттуда выдавливают. В 50-летие решил сам себе счинить песню, думаю, только для самого себя, любимого. Буду петь ее себе перед зеркалом в трудные минуты жизни. Может, легче и не станет, но, по крайней мере, послушаю хорошую музыку, пообщаюсь с интересным человеком. А, спел друзьям, друзья говорят, пой на концерте. Спел на концерте, подходят люди, говорят, простите, вы бы не могли выложить эту песню, у вас в интернете ее нет. Я говорю, нет, еще нет, не могли бы на нам слова ее дать, зачем? Мы хотим ее повесить на рабочем месте, чтобы начальство видело. Песня называется «Инструкция» Посвящается мне, любимому Немножечко скрипит нога И с аритмией сладить не могу я И изредка одна мозга Стремительно заходит с другую Не то, чтобы я был старый и больной Но жизнь берет свое, и вам прочту я Инструкцию простую по пользованию мной. Я в сущности простой прибор, Внутри я удивительно несложен, И пламенный в груди мотор Пока еще достаточно надежен, Не нужно только лом в него сувать, Когда подобно трактору пашу я, И в бензобак прошу я Дерьма не наливать. Не пробуйте меня пилить, мой корпус прочен, он ручной работы. А чтобы срок его продлить, используется ласка и забота. Без них я быстро зарастаю мхом. А чтобы обошлось без неполадок, пожалуйста, не надо сидеть на мне верхом. Используйте меня смелее, а чтобы я работал веселее, вылейте на меня илей. И я примитив, я млею от елей. Он очень укрепляет мне каркас, Он и внутри полезен, и снаружи Не смазанный я хуже 16 тысяч раз. А если я начну снижать Свои стандарты качества работы, Не пробуйте меня держать Подолгу на предельных оборотах, От этого взорваться я могу, а лицезреть подобную беду я не порекомендую И злейшему врагу. Но в целом я готов к труду. Я свеж, я знаком качества отмечу, Лишь следует иметь в виду, Что мои ресурсы вы не бесконечен. Когда-нибудь я сдохну, а пока Используйте меня и не тужите. Но только не держите меня за дурака. Но только не держите меня за дурака. Спасибо, друзья, с вашего позволения одна совсем новая песня. Ей не исполнилось еще и двух-трех месяцев. Она мне еще э, очень близкая и дорогая, и когда меня просят спеть мою самую любимую песню, я, конечно же, пою ее. Тем более, что она, как нельзя лучше, подходит для всего, что здесь происходит. Наверное, ее можно даже расценить как посвящение тому, что здесь происходит. Там в последнем куплете есть одно и очень хорошее слово. Я его петь не буду. Вы догадаетесь, про кого я говорю? Их кругом такое количество? Песня называется «Наш уголок». На краю края земли, Где в траве живут шмели, Мы наш маленький уголок. Что укроет от всех тревог нашли. Мы в толпе народных масс, Не хотим пускаться в пляс. Мы уж как-нибудь здесь в тени, Вы уж как-нибудь там одни без нас. Здесь мы разом забыв про сплин, Силы перераспределим, Потому что ведь это, блин, тоска. Час за часом и день за днем, В ваших скачках скакать конем, Мы, пожалуй, что отдохнем слегка. Здесь у нас шумит листва. Здесь у нас трещат дрова Здесь мы заново вспомним те Позабытые в суете слова Здесь бродячий рыжий кот Песни по весне поет либо кроме страстей шальных нет весной у него иных за Да мы, отключив ТВ, все под липою визави, Вновь подумаем о любви своей. Потому что ведь нам она То приветлива, то трудна, Кем-то добрым была дана ей. Кто-то хочет сам как-нибудь заехать к нам. Никаких возражений нет, но я все же один совет вам дам. Здесь под сенью облаков Людей. Значит, каждый наш гость извне Должен знать, что он точно не таков. Хватит тратить минуты на ерунду, Что не так важна. Жизнь не вправду одна, и она не мёд. Лучше мы, уступив весне, Грянем песенку при луне. Иначе нас, рыжий, не поймёт На краю края земли, где в траве живу. Спасибо большое, друзья. Следующая песня вот уже, наконец, требует вашего непосредственного участия. Нас все время с Георгием Леонардовичем интересовало, почему у нас на концертах люди вот так не прихлопывают, не притопывают и не подпевают. Мы спросили, нам объяснили. Говорят, мы не хлопаем. Знаете, почему? Мы боимся слова пропустить. Мы говорим, а что не подпеваете? Говорят, у вас слова очень трудные. Я понял, что надо сделать. Нужно сочинить песню с очень простыми словами. Ну, может быть, не с простым словами, но с простым припевом. И мне это удалось. Я сочинил припев, проще которого нет в мире. Он настолько прост, что я даже не буду говорить, какой он. Вы сами догадаетесь, когда его петь и что петь. Да, все понятно. Но я должен дать одну инструкцию. Для того, чтобы песня получилась, петь должны все. Совершенно. Не только не обязательно, а обязательно. Каждый должен петь свою, свою мелодию. Более того принципиально важно, чтобы все вступали не вместе, а приблизительно тогда, когда каждому ком Кто в сильную долю, кто в слабую, кто как захочет, понимаете? Просто вот полный бардак должен происходить. Абсолютно. Полная безответственность. Есть еще одна важная вещь. Поскольку слова эти ничего не означают, то каждый может их наполнять своим смыслом. Кто-то петь их с грустью, кто-то со страстью, кто-то с восторгом, а просто кто-то просто так безответственно. Песня называется «Застольная». Она предназначена для исполнения примерно на шестом часу застолья. Ну или на третьем часу концерта. По хрустальным бокалам вино разольем И на очень несложный мотив мы сегодня застольную песню споем, Нашей дружбе ее посвятим. Не мороз, не цыганочку, не суликов, Хоть народная мудрость права, Чтобы песня застольная пелась легко, В ней простые должны быть слова. И поэтому мы, фуагра не доев и запив, Перенье нам люля, общим хором исполним, нетрудный припев Траля-ля, -ля. Тра -ля, ля молодцы, Тра-ля-ля, общим хором исполним, нетрудный припев, близко к тому, о чем мечталось. Нам бы спеть, про любовь, про забытый покой, Про туманы не сбывшихся снов. Но, похоже, сегодня для песни такой Мы простых не придумаем слов О беде, что от нас в сантиметре прошла О потерях, поросших быльем О судьбе, что была То любезно, то зла По-простому мы вряд ли споем а О том, сколько раз Облетела при нас В круг светила старушка-земля Улыбнувшись друг другу, споем мы сейчас. Тра-ля-ля, молодцы! Улыбнувшись друг другу, споем мы сейчас. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. По хрустальным бокалам вино разольем и на время забыв про панты, мы все вместе застольную песню споем и слова ее будут просты. Мы вот-вот доедим макароны и плов И поделим последний банан Утро сдует остатки перов со столов А припевчик запомнится нам Завтра снова в поход, завтра ранний подъем Завтра время начнется с нуля Так посмотрим друг другу, глаза испоем пустотой оба кармана Тихо, как вор, в город проникнет ночь И одуревший от весны дворник Степана Дерзкой метлой мусор погонит прочь И словно ночной ковбой За углом иду я, наступая на лужи И сложит оружие Непобедимая зима И вдруг от запаха весны Небо и хвои Что-то во мне произойдет внутри И оттолкнувшись от земли Дерзкой ногою Я воспарю метро на два, на три Ноги не более, чтоб с непривычки не стучало в ушах от давления многие не менее, поскольку хочется летать, и одуревший от весны в дальние страны, я полечу сквозь небосклон ночной, И заглядевшись на меня дворник Степана. Прячет метлу и полетит за мной. Так от чего же весь народ ходит как пьяный? Что нас влечет, что нас лишает сна? Да просто в туче воробьев. Дворник Степана В небе висит Значит, пришла весна Как приятно протянуть свои конечности, Свои конечности, свои конечности, И пораздумывать часок другой вечности, Часок вечности, другой вечности. Мигая мне фонариком плывет баржа, А следом три песка река и два маржа. А в двадцати пяти шагах водится плещется, водится плещется, водится плещется, И в темноте не то кричат, не то мерещится, не то зовут меня, не то мерещится, ника я мне фонариком плыве да баржа, А следом три песка, река и два маржа. Комар летит на костерок полузатушенный, полузатушенный, полузатушенный. А я лежу во все места уже укушенный, и в глаз укушенный, и в нос укушенный. И мигая мне фонариком плывет до да баржа, а следом три песка река, и два маржа. И потихонечку глаза мои слепаются, то разлипаются, то вновь слепаются. А в это время с неба звезды осыпаются, и осыпаются, и осыпаются меня фонариком плывет баржак, А следом три пескарика и два маржа. Давным-давно прошла поржа вдоль бережка реки, вдоль бережка реки, вдоль бережка реки. И в теплом иль языке пескарики, мои пескарики, мои пескарики. Пустую суету мою относят ввысь, а я лежу и думаю простую мысль. Покуда ноги есть, дорога не кончается, все не кончается и не кончается, покуда жопы, с ней что-то приключается, все приключается и приключается, микая мне фонариком плывет до боржа, а следом треппескарика, и два моржа. Микая мне фонариком плывет до боржа, а следом трепескариком. И два маржа. Ну вот и все, дружок, Пора открыть Кингстоны. К добру не привели Проказы на воде. Насколько ж можно плыть к безмерно удаленной, к единственной своей загадочной звезде. К единственной своей загадочной звезде уже запал не тот, чтоб курс держать упрямо, и всем ветрам на зло стремиться в никуда. И очень тяжело быть ласкою догамой, да Когда во тьме горит всего на звезда. Не лучше скромно лечь на дно Среди угрюмых, глубоко водонных рыб С отравленным хвостом, видо золота лежит На дне в пиратских трюмах, а поверх плывет. Бессмысленный планктон Так что ж меня влечет границам небосклона О чем терзаюсь я В бреду и наяву Зачем же я опять К безмерно удаленной К единственной своей Плыву, плыву, плыву К единственной своей Плыву, плыву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 Спасибо большое, друзья. Все, мы уже, мы уже все устали, и я тут немножко подустал. А мы и горланим, и поем, и хлопаем, и переживаем. Я хочу спеть еще одну песню, особенную. Я не пел ее несколько десятилетий. Это очень странная история. Нет, больше 40 лет назад, почти 45 лет назад, в средней школе, после 9 класса, мы были... В так называемом трудовом лагере. Мы жили в лесу, в палатках. Мы пололи кормовую траву. В общем, это был идиотизм какой-то полный. Смысл заключался в том, что просто два класса, 9 А и 9 Б, жили в лесу, в палатках, на берегу Икшинского водохранилища. Пели песни под гитару. Я уже знал несколько аккордов. Мои друзья тоже. Жгли костры, пекли картошку. Днем чё-то работали, играли в теннис, влюблялись. Гуляли, купались. И однажды, а в выходные нас отпускали домой. Да, мы, мы садились на электричку, ехали в Москву, проводили там воскресенье и возвращались обратно. Так длилось 4 недели. После третьей недели я решил не садиться на электричку, а пойти пешком, а там было около 12 километров. Ну, 10 чуть, чуть около 11, да, до нашей дачи. И я пошел через лес, думаю, не заглужусь. Я, правда, не заблудился. Но я сочинил песню. Спел ее своим друзьям, она друзьям очень понравилась. И я ее больше никогда не пел. Я не пел ее на концертах, я не пел ее. Я пел ее в университете может быть, там на, на младших курсах, эту песню. И она забылась на много лет. Четыре года назад в акру, в Альпинистском лагере, вечером, когда мы уже перепели все, что только можно, я сидел уже охрипший И говорю, слушайте, давайте я вам сейчас пою песню. Начал ее петь, все, кто меня окружали, хором начали подпивать. Я реально упал с этого бревна, просто реально это было, я прям так упал. Я говорю, откуда вы ее знаете? Говорю, мы не знаем, мы даже не знали, чья это. Я говорю, моя. Конечно, там были чуть-чуть другие аккорды, но только чуть-чуть. Это песня, 1973 года, сколько, 44 года, да? 74-й, 43 года. И это одна из трех первых песен, которые я сочинил в своей жизни. Шепот ветра не дает заснуть, За окошком дождик клюет, как из ведра. Я прощаюсь с вами, и опять иду в свой дальний путь. Извините, мне уже пора. Я прощаюсь с вами и опять иду в свой дальний путь. Извините, мне уже пора. Звездочка моя, свети, свети. Пусть погаснет все, но ты должна светить. Не беда, лужу наступлю ногой, я на пути. Мне бы сердцем в грязь не наступить. Небедоколь в лужу наступлю ногой я на пути, Мне бы сердцем в грязь не наступить. Я, как в зеркала, смотрюсь в других, В тех друзей, что жизнь сама со мной свела, Может, я и впрямь такой, каким я отражаюсь в них, Может, просто кривы зеркала, За окошком, ночь черна, как смоль. Пусть мне говорят, что дальше нет пути Я благодарю вас за тепло, за свет, за хлеб, за соль Извините, мне пора идти Я благодарю вас за тепло, за свет, за хлеб, за соль Извините, мне пора идти Спасибо, до свидания Большое-большое вам спасибо. Это так чудесно все, что здесь происходит. Я невероятно рад, что здесь сегодня оказался. Спасибо организаторам всего этого невероятного, прекрасного безобразия. И спасибо за то, что пригласили. Приглашайте и впредь. Буду. До свидания.